Всем привет, ребята! С вами я, Супер Про в игре Slenderina. Сегодня мы с вами. Ну, как вы помните, в прошлой серии. В прошлых сериях вот сначала я прошел, получается, на Изи, потом на медиуме. Сегодня мы с вами попробуем пройти на харде. Мне, конечно, очень страшно и. Капец, я буду в шоке, если. Я буду в шоке, если мне это удастся с первого раза. Здесь она будет преследовать гораздо чаще, я это знаю. Так, вот первая книга. Так, идемте. Капец, блин, сейчас, конечно, волнительно. Потому что я понимаю, что это все-таки хард. Что, это уже игры кончились, как бы. Все пошло по-реальному. Так, здесь нифига нет. Идем дальше. Идем дальше и не сдаемся. Я просто буду, блин, в таком шоке, если мне удастся пройти с первого раза. Так, я уже знаю, что там тупик, но иногда там просто, по-моему, бывает, что-то лежит. Нет, не лежит книги. Ладно, идемте дальше. Так, давайте идемте. Капец, мне страшно, я понимаю просто, и осознаю то, что, Господи, что, что это? Чё, свет погас? Что произошло, ребята? Что это было? А, это дура прям сзади была. Фух, блин. Я даже не понял сначала, что это произошло просто. Почему вырубился свет? Так, ага. Так, давайте открыть... Ага, это дверь под замком. Дура, блин, нахрена так пугать. Овца, блин. Прям сзади оказалась. Ладно, идемте дальше. Открываем эту дверь. Че, у нас здесь книга? Так. Ключей здесь нет? Нет. Открываем эту, эту дверь. Так. Так, давайте идемте дальше. Так, открываем мы эту дверь? Нифига нет. Так, это под замком вроде бы, да, под замком. Так, стоп, это здесь я ходил, открывал. Так, значит идемте дальше. Так, эм, капец. Конечно, блин, еще Сандерина прикалывает тем, что тут, блин, на раз-два заблудишься в этой игре. Так, блин, это дверь под замком. Идемте дальше. Так. Давайте пойдем этим путем, что ли, блин? Капец. Я чувствую, что я снова начинаю заблуждаться. Так. Здесь я был или не был? Я уже реально запутался, по-моему, окончательно. Так, да. Походу я опять хожу кругами, как в тех сериях. Ладно. Так, давайте так пойдем. Прижимаемся к стене. А, так, это тупик. Идемте дальше. Пипец, блин. Так, пока что всего мы нашли с вами две книги. Так. Нужно, короче, выбраться, ребята, отсюда. Ага, во. Так. А, блин, это под замком. И здесь я, походу, уже был. Ребята, я запутался. Просто вот не ржите, честное слово, я запутался. Так, это тоже, да, так. Идемте. Так. А! Фух, блин, я обосрался. Хорошо, что эта дура пролетела мимо. Так. Здесь нифига нет. Так, эту дверь. Ну-ка, открываем. Чего у нас? Ничего. Так. Идемте, так, здесь дверь как будто бы выломана. Так, здесь тупик. Так, идемте. Здесь не помню, ходил или нет. Так, значит, поворачиваем. О, ключ. Да, здесь я еще не был. Так, открываем эту дверь. Ага. Так, берем ага, третью книгу. Так. Ага, вот четвертая сейчас будет книга, вот она на ведре валяется. Вот это да. Так, открываем шкаф. Я знаю, что ее башка. Может, вылететь отсюда, поэтому аккуратней. А, нормально вообще перед лицом появилась. Так неожиданно, блин. Я думал, что Лиза угла или где-то в краю комнаты. А она прям перед лицом. Ее не было, и она образовалась из воздуха. Офигеть, ребята, вот это да. Вы слышали? Я да. Короче, она там кинула ведром мне вдогонку. Ну ладно, пофиг на это. Главное, что не убила Так. Так, идемте, значит, дальше. Половину книг мы собрали. Четыре из восьми Так, кстати, у меня есть один ключ. Давайте откроем вот эту вот дверь, там, где кровь. Так. А! а! Ребята. Слундарина, не открывай так рот, широко, а то муха залетит. Ребята, да. Как видите, как я говорил, с первого раза я не прошел, потому что это все-таки хард. Тут такое преследование, тут просто порой не успеваешь отвернуться. Давайте попробуем еще раз. Так, да, ну что ж, вот нас закинуло, давайте просто попробуем еще раз. Не повезло. Так, давайте берем книгу. Так, ключей нет. Ага, идемте дальше, значит... Сейчас попытаемся пройти а то вы просто видели она сначала стояла в комнате ко мне спиной я такой ну ладно типа готовлюсь уже отворачиваться я отворачиваюсь а она уже за спиной блин как она тогда быстро телепортируется блин овца так на реально она прям очень быстро это делает то есть сначала она была передо мной я отвернулся а она уже сзади блин в тот момент когда я отвернулся блин а Капец, она прям за углом была. Все, она исчезла. Так. На, прикол еще, да, в том, что если на уровне изи, на нее еще можно там пару секунд посмотреть и ничего не будет, а только после этого отвернуться. А здесь нет, ребята. Здесь уже игры кончились, блин. Здесь стоит, блин, только взглянуть, ну, почти что, и она как бы убьет. Да. То есть здесь нужно прям не медлить, а очень быстро отворачиваться. Так. Эту дверь я проверял или нет? Да, проверял. Так. Давайте идемте дальше. Так, открываем. Берем книгу. Так. Ага. Так, что у нас здесь? Ничего. Идемте. Так, ну-ка, открываем эту. Так, нифига. Так, это под замком. Да, не удивляйтесь, что я так часто проверяю. Фух, увернулся. Потому что, ребята, довольно часто я как бы забываю, да. Потому что здесь много похожих дверей, которые под замком и не под замком. Так. Ну-ка, она ушла. Да, ушла. Фух. Пугает, блин. Так, ну-ка, здесь что ничего. Так. Так, идемте, значит, туда, поворачиваем. Ага, вот ключ берем. Открываем дверь, короче, ребята, я запомнил правила. ту дверь, которая с кровью, ее лучше не открывать Так, Ага. Так, теперь подбираем эту к нему Так, до половины мы дошли, главное сейчас не слиться. Так, открываем аккуратно шкаф А! Прям перед лицом появилась, ну собственно, как и тогда Фух, так, кровь с лица исчезла, отлично, идемте дальше Пипец, блин. Сландарина вечно страх нагняет. На. Да. Еще к тому же, блин, реально. Ты просто осознаешь, что в целом на харде сложнее. А когда, блин, еще особенно этот, когда, ну, с каждой книгой, как бы, она начинает тебя чаще преследовать. И вот я уже дошел до половины. То есть четыре книги из восьми собрал. Все, блин, она уже появляется довольно часто. Так. Здесь я был или не был? Ну там вроде бы есть какая-то дверь под замком, если мне память не изменяется. Так. Так, видимо, я ошибся. Так, обшибся, да. Идемте дальше. А! Пипец, я ее даже не заметил, честно говоря. Так, блин, а куда я шел? А, да. Так. Этот... А, блин, отсюда я выходил. Так. Капец, видите, иногда, когда отворачиваешься от скримера, забываешь, куда ты шел. Это иногда тоже подбешивает. Так, это тупик? Да, это тупик. А! Вот, ребята, видите, блин, я только лишь на секунду на нее вз... посмотрел, блин. Не успел отвернуться, она тут же убивает. Пипец. Ладно, давайте попробуем третью попытку, блин. Капец. Вот, видите, реально, хард это сложно. То есть да. Из медиум еще реально пройти, как вы помните, потому что давайте попробуем пойти этой дверью для начала, потому что как вы помните, так это под замком, да. А, как вы помните, ребята, из и медиум я прошел с первого раза в тех видео, да. А вот как видите, хард я уже и со второй попытки не прошел. Так, давайте к правой двери пойдем в самую последнюю очередь, потому что, блин. В правой двери как раз легче всего заблудиться, по-моему. Так, давайте идем сюда. Чё, овца, пялишься, блин, за угла, дура? Так, берем книгу. Так, да блин, ребята, ну я не могу пройти хард, вы видите, блин, я даже э, отвернуться толком не успеваю, блин. Я поворачиваю мышку, блин, здесь понимаете, <серква> просто, блин, капец. Я, значит, смотрю на нее лишь одну секунду, а когда отворачиваюсь, блин, он, персонаж уже не отворачивается. Она просто берет его, обнимает и, блин, жрет. Это капец. Давайте еще раз. Ну это. Капец. Сложно, это сложно, да. Хард это как бы и есть хард. Пипец вообще. Так. Что здесь? Ничего нет? Ничего нет. Так. Идемте дальше. Так. Пойдем левой дверью. Так, давайте вот так. Вот она снова из-за угла смотрит. Так, блин, капец, как же надеюсь, что она сейчас не убьет. Так, давайте открываем эту дверь. Так, ну-ка. Так, там я был вроде бы. Ага, вот книга здесь валяется. Прям на полу. Так, это тупик. Идемте дальше. Пипец. Как же я боюсь сейчас слиться просто, потому что я понимаю, что она убьет на раз-два, блин. Даже, от, от, даже отворачиваться иногда просто не успеваешь. Вот это бесит. Так. Поэтому сейчас пойдем в какую-нибудь правую дверь, то есть вот сюда. Так, открываем. Угу, открываем эту дверь Да, да блин, фух, повезло, что я успел отвернуть Понимаете, тут такая реакция должна быть Вот как сейчас у меня сработало То есть тут моментально надо отворачивать Тут, блин, одна секунда стоит жизни, понимаете Вот это сложно, конечно Ага, книга прям за углом лежит Представляю, какой капец был бы, если бы я не заметил Так, здесь что у нас? Ничего, абсолютно ничего Идемте Три книги собрали Идемте сюда В тупик посмотрим Может там в конце лежит Иногда бывает, что в самом конце там у стены лежит книга Нет, в этот раз не лежит Так, идемте Пипец, блин Сейчас прям главное максимально Аккуратно, блин И нужно просто Моментально реагировать с этих скримеров от этих скримеров. О, смотрите, ключ висит. Фигасе. А! Фух. Хорошо, сейчас я успел моментально отреагировать. А то сейчас убило бы меня. Так, отлично. Ключ я нашел. Открываем сейчас эту дверь. Так, отлично. Юзнули ключ. А! Фух. Фух, блин, как же это сложно на харде. Так. О! Пронеслась, блин, прям рядом. Так, давайте... Открываем шкаф. Открываем эту дверь шкафа. Так, башка с мандариной вроде бы не полетела. О, смотрите, здесь ключ. Отлично. есть все же мы не зря использовали этот ключ. Так, хоть и книгу не нашли даже. Так. А, нет, нашли. <Colon letters> <enjoyment> да. И нашли книгу, и ключ в итоге выходит не зря. Не зря использовали. Так. Так, давайте попробуем пойти вот так, что ли. Так. хм так, давайте сюда. Надеюсь, это не тупик. А нет, это тупик. Это как раз таки, ребята, тупик. Я уже совсем заблудился. Капец. Там из-за угла ее рука показалась, блин. Фуф. Капец, блин. Так, идемте, значит, в другую сторону. Капец, вот. Пипец. Идемте дальше. Так. Ну-ка, кстати, сюда я не заходил. Так, что у нас здесь? Так, а! Фух, еле успел отвернуться. Она прям перед лицом была, вы это видели? Фух, блин, хорошо, хоть она исчезла. Так, что здесь ничего? Так, открываем эту дверь. Тоже ничего? Ну пипец, блин. Так, дверь с кровью даже не знаю, есть смысл открывать или нет. О, отлично! Мы достигли пятой книги, прикиньте, ребята, до этого мы доходили только до половины. А, так, уворачиваемся, прекрасно. О, смотрите, там ключ, там ключ, ребят. Прекрасно, берем ключ. Уже два ключа, отлично. Так, здесь ничего. А! Там рука показалась, так. Так, это я открывал или нет? Так, это без ключа вообще даже. А, чё свет погас опять? Так, надо отворачиваться, как только она появится. А! Да уйди, дура, уйди. Фух, повезло. Капец, даже не знаю, что делать в такой ситуации. О, смотрите, еще один ключ. Три ключа уже есть. Так, а здесь что, ничего нету, что ли? Никакой книги? А, нет, есть. Ребята, мы уже шесть книг достигли, прикиньте. Так, ну-ка. А! Фух, успел. Успел отвернуться, успел так ну-ка так угу. в шкафу ничего так давайте идем так прикиньте ребят вот это достижение мы уже достигли шести книг на харде это достаточно неплохо потому что до этого я добирался максимум до 4 тут мы смогли 6 так эти двери я не открывал не открывал так о смотрите Ребята, мы 7 книг достали уже. Прикиньте, вот это да, повезло. Так. Так, надо бы найти восьмую. Последнюю. Финальную просто. Может она здесь? Так, открываем эту, используем ключ. А! За стеной появилась. Так, здесь ничего. Идем дальше. Так, или стоп, или куда я шел? Туда. Да, туда. Так так а нет видимо я шел туда капец ребята как же меня сейчас стреует мне осталось найти всего одну книгу последнюю представляете и я пройду на харде если сам не ложу ну сейчас то есть все зависит сейчас только от меня и если... есть а фух успел отвернуться видите как все рискованно она сейчас блин так будет часто преследовать так, здесь я уже был, капец. Скример сбивает с пути. Так, так, давайте что ли так пойдем. Так, да, у меня же ключ есть. Так, открываем здесь. Чё, здесь ничего? Вы серьезно? Я думал здесь как раз таки будет лежать последняя книга. Нет. Ладно, давайте пойдем сюда. Так, так, ну-ка, здесь чё? А нет. А! Фух, блин! Повезло. Повезло-то как? Потому что я сейчас понимаю просто, что если я в любой момент не успею отвернуться, то она меня убьет, и, блин, мне будет очень обидно, потому что осталось найти последнюю книгу, а я могу слиться. Сейчас вот только от меня все зависит. Только от моей реакции. Так. А! Фух! Она прям там появилась. Так. Так. Идемте. Я же не мог, не знаю, где-то не заметить или прозевать где-нибудь книгу. Идемте дальше. Так. Капец, блин. Капец. Сейчас так стрессует, потому что вообще осталась последняя книга и все. И, блин, и, и я пройду и все, и как бы... Да и я сам буду в шоке, блин, что я прошел на харде. Ну, блин, будет представляете, ребята, как будет обидно, если я найду, восьмую книгу, фух, и не успею убежать, прикиньте, если так будет, это вообще будет ужасно, мне кажется. Так, вот сейчас повезло, я успел отвернуться, так. Но только, блин, я хочу найти книгу, последнюю, Вася, книгу, вот, вот просто последнюю книгу, блин, найти. А я не могу ее найти, это пипец. Так. Я ее не могу где-нибудь. Здесь там проглядеть, или здесь там, не знаю. Пипец, а где она тогда? Где лежит эта последняя чертова книга? Так, надо выбраться из этой комнаты. Мне кажется. Я кажется, догадываюсь, где она. Короче, та дверь, которая сзади, там, вот ты когда спавнишься, допустим, там есть одна дверь справа и слева, и там и сзади там еще есть. И вот там, где сзади, там одна дверь как бы нормально открывается, а другая под замком. И вот у меня сейчас один ключ, нужно изнуть его именно туда. И там, скорее всего, лежит последняя книга, я в этом уверен на 100%. Конечно, конечно же, это не точно, но, блин, скорее всего. Но у меня просто уже других вариантов предположить нет вообще. Потому что где я только не был. Так. Ну давайте еще на всякий случай здесь проверим, может здесь что-то проглядел, не доглядел. Так, да, да нет вроде бы, вроде бы нету никакой книги, ничего. Вроде бы все, что можно я там проверил. Так, давайте идемте, нужно вернуться, короче, на ту комнату, где все начинается, то есть где все вот эти двери. А я, блин, эту комнату, как назло, сейчас не могу найти, потому что я заблудился. Я заблудился. Поздравляем, вы заблудились. Вот так вот. На. Капец. Как же, блин, страшно. Так, идемте, значит, вот так. Пипец. Фух, как же, блин. Да это тупик, да что ж такое. Я, блин, кругами хожу, брожу, ну... Блин, к тому месту никак не могу прийти, где все вот эти комнаты и где все начинается. Мне сейчас просто нужно в ту комнату, которая сзади находится. Капец, просто иду уже, куда глаза глядят, блин, потому что я уже забыл все. Просто уже забыл место, где все начиналось. Но блин, я опять прихожу к этому месту, блин. Давайте пойдем, что ли, каким-нибудь другим путем, не знаю, попробуем найти другой путь, конечно же. Потому что, блин, я вообще не могу представить, блин, как отсюда выйти-то, блин. И... А, фух, успел. Офигеть, как же повезло. Так, ну-ка, здесь я не мог ничего не заметить, здесь я проверял, да? Так, давайте попробуем, что ли. Да блин, а как выйти-то реально? Хм. Капец. Фух, блин. Конечно, я сейчас очень сильно туплю, я не спорю, возможно. Потому что, возможно, выход где-то рядом, а я его не вижу и похожу кругами <с> поэтому не смейтесь пожалуйста потому что мне сейчас реально тяжело и я его сейчас реально не вижу никак вот ни капли не вижу нигде боже так сюда я приходил давайте обратно Тс, капец я уже блин мне смешно от самого себя видимо а фух успел отвернуться блин Этой овце лишь бы неожиданно напугать. Такая, а? Идемте. Пипец. Где, блин, это сраное место? Я уже так бомблю просто из-за самого себя. Злюсь на себя из-за того, что я туплю и не могу найти это место. Реально, где оно начинается, блин? Просто откуда? Идемте. Не знаю, так. Хм. Мне кажется, так я уже шел, ну блин. Но все-таки не нахожу что-то этого места. Так, давайте так что-ли попробуем. Я уже, блин, любой способ, блин, наугад просто, блин, хожу. Ну, потому что, блин, реально, это невозможно, это невыносимо, блин. Просто наугад еще. О, да ладно, слава яйцам. Неужели я пришел к этому месту? Так, ну давайте, ребята. Откроем эту дверь. У меня больше вариантов просто нет. Так, ага, вот здесь еще один ключ. Хорошо, что здесь хоть есть еще один ключ. А то, блин. Э, я, а то, блин, я испугался, что просрал ключ просто так, блин. Что там нету никакой книги. Давайте пойдем налево, потому что, блин. А хотя или не налево, а так я же вышел как-то вот так, да? Давайте может так пойдем. Ахтя нет, давайте лучше налево, потому что это просто пипец. Тут... Иногда бывает, что тяжело искать реально. Так, идемте. Так, она уже из-за угла не пялится, это прекрасно. Просто нужно найти эту комнату, и все, и больше ничего. Просто найти комнату, где, э блин, лежит эта чертова последняя книга. Так, давайте. Нужно найти реально. Пипец. А, вот, смотрите, еще один ключ. Фух. Так, успел. Прижаться к стене. Так, у меня есть два ключа. О, эту дверь я еще не видел. Так. И что, вы хотите сказать здесь ничего? Я думал, раз есть здесь полки, то будет и книга. А нифига. Я думал, просто на полках сейчас где-нибудь лежать будет книга. Ладно, как скажете. Не буду спорить. Так, открываем эту дверь. Ч с тут стоит? Дура, ты что стоишь, а? Это... Фух успел отвернуться, так, давайте открываем шкаф, просто, о, и вот здесь как раз лежит последняя книга, все, а теперь бежим, ребята, теперь просто убегаем, если я, конечно, помню, блин, где этот сраный выход, теперь просто нужно так бежать, блин, со всех ног, потому что будет обидно, если я вот собрался все 8 книг и выход открылся, но, блин, а я сольюсь такой, это очень обидно будет, так, тупик, тупик, блин. Бежим, значит, направо сейчас. Я убегаю, убегаю. Помогите, помогите. И вот, ребята, отлично. Выход, выход, выход. Ребята, поздравьте меня. Я прошел на харде с третьей попытки, чего я не ожидал. Я боялся, что я вообще не смогу пройти, даже на хорде, Реально, я боялся, что не смогу на харде пройти. Но, как видите, с третьей попытки я смог. Я просто поверил в свои силы и смог. Вот что значит, как бы, вера в свои силы, да. Поэтому, ребята, обязательно поддержите лайками эту серию. Я, блин, так напугался этих скримеров, блин, да еще и потратил аж целых три попытки. Но, как видите, смог. Поддержите лайками эту серию, а также подпишитесь на мой канал. Всем пока, ребята.